Что ж, дорогие друзья, сейчас не мороз, зал уже почти полный, скоро он станет еще больше. Баллом правят Высшая школа ИТИС и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Меня зовут Владислав Сергеев, вот где мой напарник, это большой вопрос. Что ж, а будет концерт, где-то промежутке, этого, мы его найдем и поговорим с ним. Он где-то здесь, я уверен. Вот он, зал. Чувствуется душистый аромат студенчества. Впереди концерт высшей школы ИТИС. Подбираюсь к потенциальному геймеру. Мне сказали, в конце нужно включить фонарик. А, включить фонарик, да? А композицию не сказали, как бы? Нет? Был? Нет. Нет. Включишь фонарик? Да. Если, да? хорошо. У ну, А есть пауэрбанк? Пауэрбанк? Я такого не знаю. Концерт как я вам фишки раскрою? А ты не ничего не знаешь. Вы сами увидите. Сами увидим? Конечно. Слежишь, а как же спойлер? Нельзя спойлерить. Все равно чек-то не узнает. Нет, нельзя. Ну точнее узнает, но потом. Да, вот потом узнаете, во время концерта. А почему в не участвуешь? Люблю смотреть больше. Любишь смотреть? А как это встанешь на сцену, смотри на зрителей, как они тебя аплодируют. Ну, Я так боюсь, зрителей. Мне парень не сказал, он там, его садит то, что будет фонариком в конце свидетелей. Представляешь, ты вот какую-нибудь композицию исполняешь и тебе фонариком светит. Ну вот это же еще испугает больше. Как У меня боясь сцены. боязнь сцены. Боязни сцены? Да. А ты глаза закрой. А, ты смешно. День-два. Высшая школа ИТИС. Рай для геймеров. Студенты попадают в мир компьютерных игр, который положительно влияет на их характеры. Здесь все. Fatality из Mortal Kombat. Экспрессия. Парень, хвативший лищает девочки из Марио. Здравствуйте, девушка! Можно ли с вами познакомиться? Извини, но твоя принцесса в другом замке! Обильное количество сцен из Бродилок, приукрашенной концертными номерами. Глупый мальчишка! Готовься к расправе, Мы уничтожим тебя! Уб... мать а ну иди сюда, но в нос собачий, а? решил ко мне лезть, ты? С вонючий, мать твою! А, ну иди сюда... Концерты ФМК. Смысл? Цените то, что имеете, а имеем мы годный косплей на французскую эстраду. Выступление хора имени Скриптонита. <рит> Бритни Спирс в В целом, очень хороший концерт. Был. Пока со дна не постучали. Встречайте! Мастодонты юмора и эстрады, студенческий КВН, Института филологии и межкультурной коммуникации. Значит, к аспиранту подхожу, такая говорю, молодой человек, вот 18 марта выборы, а я заранее вас выбрала. Девчонки, опять систему не захочу что делать? Давай, как обычно. Опять ничего. Ну, конечно. Нет, нет, знак судьбы, все пошли домой. Да, у меня как раз уже все затекло. Ой, нога. Что с ногой? Да отсидела. Я только знала, что ты сидела. Тюрьма -неволя. Тюрьма -неволя. <связь> Смешно, смешно. Далее все вернулось на круги своя. И закончился концерт очень годным речитативом. И Слушай, Ром, ты куда пропал? Вообще, вот ты появился в первом выпуске, а вот втором тебя что-то не видать. Вот сидишь, я тебя искал, замучился, весь концерт прошел, а тебя все не было. Ну, как ты сам видишь, я пропал больше в режиссерскую группу. Теперь мы решили вернуть такую движуху, как снимать все концерты, чему ребята, естественно, очень рады. И все концерты можно будет увидеть в группе «Универ ТВ». Ссылку видишь на экране, в описании еще будет. Вот. Когда этому человеку скучно, на концерт ходить, он играет в игрушки параллельно концерт. Да, да, в Херстоун играю особенно, который был сегодня, вот у него прям вообще гамаю, прям даже пена изо рта идет у Никиты, не у меня. Да, Никита это наш фотограф, он сегодня тоже пришел, сидит прямо за этой камерой. Ну а в целом, что ж, будем заканчивать. Иди, заканчивай. Давай. И все, потом... Что ж, дорогие друзья, на этой сцене я начал, на этой сцене закончу. Сзади меня вся группа. Да, слава достаточно артистам. К сожалению, о них никто не знает, ведь они работают, пожалуй, наверняка больше, чем все остальные. Вот, концерт наш свернулся. Вот так выглядит сцена после концерта. Надеюсь, завтра она будет снова красочной. Что ж, встретимся завтра. Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, Универ ТВ. Ссылочку вы наверняка там увидите. И, как сказала Роман, вас будут ждать видеозаписи с концерта. Пока-пока.